Пациенту, о котором пойдет речь, диагноз ВИЧ был поставлен в 2003 году А в 2012 у него обнаружили редкое онкологическое заболевание Лимфому Ходжкина Он прошел курс химиотерапии Также ему провели трансплантацию стволовых клеток от донора Обладающего определенной мутацией генов, которая обеспечивает иммунитет к ВИЧ В результате у пациента наблюдается длительная ремиссия Нет ни признаков онкологии, ни наличия ВИЧ Для того, чтобы вирус ВИЧ эффективно проникал в клетки, заражал, нужно не один рецептор, про который известно всем, это CD4, а два, CD4 и второй рецептор CCR5. По первому рецептору вирус иммунности человека узнает ту клетку, которая которой он должен прикрепиться и проникнуть, а второй рецептор обеспечивает его проникновение. Если мы изменим структуру вот этого рецептора CCR5 э, так, чтобы вирус ВИЧ его уже не узнавал, даже прикрепившись к клетке посредством рецептора CD4, то такая клетка будет к вирусу нечувствительна, вирус в не, не может проникнуть и не сможет размножаться. Пациенту пересадили стволовые клетки от доноров с мутацией гена CCR5. ВИЧ защищает лимфоциты и взаимодействует с рецептором на их поверхности, который кодируется геном. Но очень небольшое число людей обладают мутацией гена CCR5, дающей устойчивость к ВИЧ. При наличии такой мутации вирус не может проникнуть в клетку. Тем не менее, он сохраняется в организме человека. Я не думаю, что этот способ будет распространен повсеместно, хотя по той причине, что современная Антиретровирусная терапия, она достаточно эффективно позволяет держать вирус в узде, если человек ВИЧ-положительный будет принимать по определенному графику препараты, то это позволит ему жить точно так же, как и всем нормальным людям и не сделает его каким-то ущербным в плане здоровья. Пока для врачей важнее всего, как можно раньше выявить ВИЧ у пациента и назначить ему антиретровирусную терапию. Это, с одной стороны, предотвратит дальнейшее распространение инфекции, а с другой – обеспечит носителю вируса продолжительной жизни, близкую к нормальной. Камиль Гемоздинов, Мурат Хафизов, Универньюз.